добрый час пока сейчас идет сообщение о начале прямого эфира я быстренько скажу о таком насущном да потому что вот мне сегодня пришло сообщение с предложением просмотреть видео где мужчина откуда-то с так, где у нас Тартария, богиня Тара, в этих местах, значит, живет человек, такой нормальный, правильный мужчина с бородой, который, значит, рассказывает о том, что будет, что делать. Вот, причем достаточно долго, то есть там видео, наверное, может быть, я не знаю, часовое. Первые полчаса он рассказывает о том, что что за ситуация, там про повышение вибрации, про раскрытие кристаллов, он не называет это кристаллом земли, он говорит, что додекаэдр э, заработает, это будет починка земли, в результате чего э, земля в том числе начнет восстанавливать свою форму, это может привести к катаклизмам, в результате катаклизмов э, не будет электричества, э, нехватку электричества будут использовать злые силы для того, чтобы заставить людей вакцинироваться, особенно в городах, Поэтому покупайте, переезжайте в а, даже в брошенные деревни, куда-то подальше от цивилизации. Ну, понятно, я бы дальше продолжила. Там закупайтесь гречкой, крупой, потому что вот-вот начнется, значит, по его версии, это а, а где-то, значит, конец сентября, октябрь, вот, все эти события. И это все уже было не один раз, сроки только смещались, и люди меняются. Но я заметила закономерно, что это всегда такие солидные, степенные, разумные, грамотные мужчины с бородами, вот, которые а, вот эти истории рассказывают. Первый раз я это услышала еще, когда никто не мог себе представить, что можно продержать людей месяц запертыми, или сколько там держали в домах, и остальное прочее. То есть еще просто такой опыт не было, псих психика сопротивлялась, а у людей было шоковое состояние, все то же самое тогда, я слышала о том, что умные люди, умные мужчины первое, что сделали, поехали, купили как можно больше патронов, кто травматы, кто что, у кого нас на что денег и возможностей хватило. А с тех пор прошло уже ну, полтора, то и два лета, да, полтора лета точно прошло с того момента. Гипотетически что-то такое, конечно, может начаться, а, но я а, сразу на что реагирую? На тон предсказания. Вот это поднимите мое веки, значит, сейчас я вам расскажу всю правду. Будет вот так. Это, эти делают вот для этого. Это для этого. Делайте вот так вот, потому что будет вот так-то, вот так-то. Ребят, если бы все прям было вот неминуемо, да, ну, то было бы и неминуемо. Мы с вами видим уже несколько ситуаций на самом деле, вот самые внимательные которые кардинально отыгрывались, изменялись в процессе, заявления, которые не сбылись, в обе стороны, по большому счету. Вот, все гораздо тоньше, сложнее и зависит от каждого человека живой душой. Я это толдычу каждый эфир, простите мне мои занудства, я повторяю это еще раз. Заявляться наверх, выбирать свое внутреннее состояние, Просто у меня огромный-огромный вопрос ко всем тем думающим, ищущим, беспокоящимся о будущем нас, своих детей, внуков, до да, рода человеческого, чудесных, великих мужчинах. Огромная просьба, перестаньте участвовать, соучаствовать в формировании негативных сценариев. Пожалуйста, вот моя женская огромная просьба, перестаньте. А можете сказать, что вот у меня есть, например, такие предположения, да, вот а, исходя из того, что я проанализировал а, и, и вижу и понимаю, что будет, это же еще обязательно фраза, все мои прогнозы всегда сбываются, поэтому это тоже сбудется, это тоже формирование этого воздействия на психику, это НЛП там или лоб, лобовое воздействие, да, ну, простите меня, уважаемые мужчины, я сохраняю и мою доброе воля сохранять за собой право. И уж если говорить о женской роли и мужской роли, женская, мужская функция – защитить да, от, от опасности, а женская – удержать поле, поле мира, поле любви, поле добра. Вот. И именно этим э, я продолжаю заниматься по, по доброму э, доброй воле, да, э, по, по доброму выбору осознанному. И призываю вас, я понимаю, что вы мышление такое вам нужно а, уберечь от самого опасного уже сто раз говорил да купите вы уже эти гречки чтобы вам точно хватило там крупы и муки и всего прочего но не надо в это вкладывать энергию души не надо теребить душ людей которые морально к этому не готовы потому что это все на пользу врагу это все сеет панику это ухудшает ситуацию, это расшатывает психику и понижает вибрации. Йока, Лэманне, если вы говорите о том, что повышаются вибрации, Земля пробуждается, почему вы думаете, что это обязательно будет по трэшовому варианту? Да, они есть, они возможны, эти сценарии. Хрен ли в них вкладываться, хочу я спросить. А, простите меня за это. Просто уже на протяжении нескольких лет я прям за... В Багдаде, а в Багдаде все спокойно. А я, ребята, говорю, что вполне реален и возможен сценарий, при котором пошел суслик домой и никого не встретил. То есть люди как жили, даже те, кто больше пробудился, меньше пробудился. Тут вот были разговоры, это же тоже разделение на вакцинированных и невакцинированных, которые вакцинированы, они... А, а для, для невакцинированных те не люди, для вакцинированных эти те люди, ребята, выбор превыше всего я думаю, что даже при каком-то химическом, при внедрении при всем прочем, понимаете, вот сейчас я вам расскажу историю, хотя вообще не об этом эфир сейчас быстренько мы переходим к Алтаю а, это было в Узбекистане в Узбекистане есть истории есть прям документально они это чуть ли там не в школах есть они это помнят это я читала в журнале а, авиакомпании «Узбекские авиалинии», а, но это, это же рассказывали гиды. У нас был гидом в Бухаре человек потрясающий. То есть видно, что в его ДНК произошло внедрение. У них в Бухаре были уничтожены в какой-то момент практически все колодцы, не колодцы, извините, а, а этим. Но это, я думаю, что это фактически колодцы, бассейны с водой. То есть это такие широкие бассейны, потому что э, жарко, и вода хранилась, во-первых, это влага, увлажнение воздуха идет, да. Во-вторых, это резервуары, запасы воды в каждом районе, их было очень много. Большинство на данный момент не сохранились по той причине, что они были уничтожены, они были засыпаны. Почему? Потому что вода в этих бассейнах стала отравленной. Что происходило с людьми? У этой болезни даже есть какое-то название. Люди, которые пили эту воду, умывались этой водой. У них а, начинал, начала расти чешуя, у них а, заводились какие-то там черви, что-то, шло какое-то заражение, а, которое приводило к тому, что люди покрывались в том числе с трупьями чешуей. А, то есть это, это что-то гениальное, понимаете, ну, черви, мы понимаем, там какие-то глисты, трата та но чешуей люди покрывались. То есть а, это некое ДНК внедрение. А, привет всяким Стивеном а, Кингом. А, вот, которое у них было повсеместно, они вынуждены были закопать эти колодцы, потому что люди, которые хотят пить, им трудно объяснить, что козленочком станешь. Они хотят пить, особенно там, знаете, ну, там, не знаю, дети, там еще кто-то, да, то есть это опасно, поэтому их просто уничтожали. А, вот, так вот у этого человека были потрясающие глаза, у него был э, вот зрачок, вокруг зрачка абсолютно голубая радужка, потом вот такая граница и абсолютно черная, то есть часть зрачка голубая, часть черная, и они как две, две реальности, очень, там, человек всю жизнь проработал учителем, такой дедушка, настоящий, хороший, советский, правильный узбек, который там за дружбу народов, который очень спокойный, доброжелательный, образованный, развитый, духовный, душевный, замечательный человек, я прям, я не отрываюсь, просто пока он вел у нас экскурсию, смотрел в этот зрачок, то есть затваривание генетически произошло, но дух, душа сделали свой выбор. То есть вот физически присутствует какая-то там параллельная вот, вот да, а, а, нехорошесть, не, не чуждость. Но суть, он свою сохранил, вот это вот голубое вокруг зрачка, при том, что он выглядит как он загорелый, смуглый, там темный волос, он выглядит как более ну, там классический узбек. А вот глаза вот такие потрясающие. Вот. Поэтому, друзья мои, ну все все в руках наших я думаю что ничего сильнее духа человеческого нету ну в смысле есть но вот здесь вот да в каких-то физических э, парадигмах и так далее поэтому давайте этого избежим а, и, и свое заявление в общем на тему а, всех вот этих вот прогнозов деструктивных а, я сделала это не значит что их не может быть может быть но а, ребята, какой, какой смысл в это верить, в это вкладываться, в это готовиться? Я же сказал, вот ради я же сказал, имеет смысл накачивать своим энергопотенциалом эту херню, при которой у людей не будет электричества, еды, воды, тепла, и, и как бы многие либо скажут, станут зомби, либо умрут, либо будут выживать как звери. Зачем в это вкладываться? Давайте вкладываться в то, что все это а, пройдет какими-то такими уровнями, которые вот каждый по полномочиям. Есть люди, которые в это вовлечены, это их профессия, это их долг, это их труд, они там компетентны. А, я как человек, который много лет вкладываюсь в то, чтобы а, не только самой уметь, да, но и передавать знания о том, как а, формировать свою реальность и... А, влиять на реальность способами, которые нам даны от рождения, даны родом, предками, Богом, Матушкой-Землей, вот которые являются естественной функцией человека, который, может быть, нас особо и не учили, но которая со временем пробуждается практически в каждом человеке живой божественной душой. И чем вы активнее этим овладеваете и пользуетесь, тем прекраснее мир, в котором мы живем. И, и никакая... Собака или не собака, никакой там злой человек или инопланетные всякие сущности и твари ничего на это не смогут повлиять. Как не смогли повлиять на этого узбека, у которого еще раз повторю, было видно генетическое внедрение. Нам об этом рассказывали прям сами местные, они про это еще помнят. Вот. И тем не менее, да, люди остались людьми, человеки остались человеками. Да, ну, может быть не все, но э, все равно первичен выбор.